Ну что ж, здравствуйте, друзья мои. Сегодняшняя лекция будет посвящена происхождению и началу Первой мировой войны. Собственно говоря, эта война необычная, не только потому, что она мировая, но и потому, что она перестроила всю систему как международных, так и межнациональных и, в конце концов, межчеловеческих отношений. Более того, не побоюсь этого утверждать, что эта война изменила во многом отношение людей к самим себе и к окружающим их людям. Ни до, ни после этого война не оказывала такого воздействия, на природу человека и на его поведение. Наверное, даже будет правильным утверждать, что Вторая мировая война не просто производная от Первой, но она еще и развила те новые стандарты поведения людей и государств и обществ которые заложила и толкнула в мир Первая мировая война. Не случайно, наконец-то, в следующем, уже почти наступающем году, будет и в нашей стране отмечаться столетие с начала Первой мировой войны. Она пачевица отечественной истории, пачевица по вполне политическим, мотивом. Его была обречена после революции в 1907 году быть искаженной и в осмыслении, и в описании, и тем паче в преподавании. Ее функция в отечественной, в советской историографии была четко определена. Она должна служить объяснением возможности и необходимости двух революций в 1917 году и в конечном счете оправдывать революцию октября 1917 года. Но, естественно, когда такому крупному историческому событию придается до нельзя политизированная, очень жестко ограниченная в рамках функция изучения этого исторического события затруднено до крайности. Ибо оно, по сути, обращено в миф, необходимый в политических и идеологических интересах. И только лишь по прошествии 80 лет, со дня ее начала, наши отечественные историки смогли, наконец, начать осмыслять Первую мировую войну. Отказываться от клишированных подходов, навязанных им в первом их поколении, а во втором уже воспринятых как само собой разумеющиеся. И пытаться, пытаться стереть слои исторической туши, ибо даже о ретуши здесь и речь идти не могла. Именно туши, а тушь, вы знаете, она же черного цвета, то есть некого исторического, идеологического, затемняющего фона, чтобы проступили, наконец, подлинные черты участников, героев и антигероев Первой мировой войны. Естественно, сегодняшняя лекция всех проблем, связанных с участием России в Первой мировой войне, никоим образом не охватит. Я рассчитываю, что у меня будет возможность еще Здесь, в этой аудитории, перед этой аудиторией, вернуться и, наверное, несколько раз необходимо вернуться к теме Первой мировой войны, ибо это очень важное историческое событие, определившее, собственно говоря, всю судьбу нашего Отечества и народов, населяющих нашу Родину на весь двадцатый. И не побоюсь вам этого сказать и на уже идущий 21 век. Итак, с чего, собственно говоря, начинаются войны? Задавали ли вы и задавали ли наши слушатели когда-нибудь себе этот серьезнейший вопрос? Войны начинаются задолго до того, как прозвучат первые выстрелы и первые орудийные залпы, оповещающие о том, что война началась. Войны кристаллизуются внутри общества и внутри сообщества обществ, того, что мы иногда называем красивым высокопарным словом, внутри цивилизации. Войны являются результатом развития общества и сообщества обществ. Войны являются результатом выбранного обществом пути развития. По этой причине... Есть, конечно, политики персонально ответственные за то, что война возникла. Но в принципе, если мы действительно интересуемся правдой, историей, а не очередным мифом и мифотворчеством, то мы должны признать, что войны рождаются из желания народов, а не только лишь субъективного желания политиков. Может быть, это очень неприятная и горькая истина, но это, к сожалению, так. Уровень развития индустриального общества в начале 20 века стал таков, что масса производимых продуктов, а всякий, кто знаком хоть немножко с экономической теорией, знает, что продуктом является все, что создано руками человеческими. От батона в хлебном отделе магазина до огромного трансатлантического лайнера, а сегодня и межконтинентальной ракеты и космического корабля. Так вот, масса продуктов, создаваемых трудом, наиболее высокоразвитых наций была такова, что ее было физически невозможно потребить внутри национального государства. Она могла быть потреблена только лишь при условии, что эти продукты, которые мы проще обычно называем товары, продаются и потребляются за пределами национального государства так же интенсивно как внутри его границ это означает что неизбежно группа наиболее сильных экономических государств должна поделить между собой мир чтобы превратить его в рынки сбыта своих продуктов. Ибо, и это заметно даже сегодня, только постоянным увеличением производства и продажи производимого продукта поддерживается и постепенно повышается уровень жизни в национальном обществе. То есть то, к чему, собственно говоря, стремится каждый человек. Он хочет жить с каждым годом хотя бы немножко лучше или богаче, как вам будет удобно это назвать. Но далеко не все остальные народы, которые не входят в этот узкий круг избранных производителей, находятся в восторге от того, что они обязаны потреблять производимое сильнейшими по всей территории планеты. Ибо эта ситуация уже была в начале 20 века. Уже сам этот внутренний конфликт вызывал столкновения между ведущими державами и державами или государственными, второстепенными, третьестепенными, четвертестепенными. Вот эта проблема с конца XIX века стала решаться все чаще одним и тем же, нецивилизованным, как теперь говорят, но очень присущим природе человека способом, войной. Если бы можно было выстроить хронологическую таблицу, вы бы увидели это сами. Японо-Китайская война 1894-1995, Американо-Испанская 1898-1999, Англо-Бурская 1898-1902, Мощное военное противостояние между Францией и Германией по каждому колониальному вопросу на африканском континенте. Русско-японская война 1904-1905 годов. В следующем году у нас очередной юбилей начала русско-японской войны. В 1909 году Австро-Венгрия возжелала аннексировать Боснию и Герцеговину, ибо таково было мнение правительства и престарелого императора Франции Иосифа. Германия поддержала в лице императора Кайзера Вильгельма поползновение в Вены, а Париж не оказал поддержки своему союзнику Санкт-Петербургу, который протежировал постоянно балканским славянам. И только это удержало тогда Европу от возможности большого военного конфликта. Но прошло совсем немного времени. Босния была аннексирована в 1909, а уже через год Император Вильгельм II, которого вы сейчас видите на экране, возжелал получить свою долю в марокканской добыче. Франция в этот момент аннексировала Марокко, и только потому, что Россия не пожелала Францию поддержать, так же, как та за год до этого не поддержала Россию. Война не вспыхнула, но прошло. Едва два года и балканские славяне поднялись, благодаря поддержке России, которая сплотила их перед этим, на войну против Османской империи. Вот в этот момент война. После сорока лет отсутствия на континенте Европы, я имею в виду франко-прусскую которая породила Германскую империю. Вот теперь опять война вернулась на землю Европы и вспыхнула там, где через полтора года вспыхнет мировая война, на Балканах. Оружие болгаров, сербов, греков было победоносно. Турки были разгромлены. Болгарским авангардом до Константинополя оставалось 30 километров. Вот в этот момент в очередной раз проявился интерес России на международной арене, интерес Константинополю и проливом из Черного моря в Эгейское, то есть Средиземное. Это была стратегическая цель для развития Российской империи, крайне необходимая. Владея твердой позицией на Балтике, имея в виду Создать такую же стратегическую позицию в ледовитых морях. И действительно, через 4 года будет построен Мурманск. Россия современной времен Екатерины имела еще одну стратегическую задачу. Выход в Средиземное море. Распространение своего влияния с Балкан на Ближний Восток. А может быть и на Восток Средний. В Левант. Тот самый, который сейчас сотрясается огнем гражданской войны в Сирии, в Ливане, напряженностью между Израилем, Палестинцами и Орданией, Сирией и Египтом, Египет. Вот были цели русской внешней политики, дававшие перспективы для развития империи, то есть для увеличения мощности экономики и повышения жизненного уровня. Как видите, это замкнутый круг вырваться из которого, как оказалось в XX веке, практически никому не удалось. И вот тогда Россия заявила свой протест болгарскому царю Фердинанду, о том, что она не допустит вступления в Болгар в Константинополь. Прекрасно понимая, что войти в Константинополь легко, а вот заставить выйти из него почти невозможно. Но, правда, болгары и сами потерпели поражение в сражении на подступах к столице Османов. После этого начались переговоры о мире, которые тут же вскрыли жесточайшие противоречия между мелкими балканскими государствами и их великодержавными покровителями России, Австро-Венгрии, Германии, Франции, Англии. С большим трудом удалось уговорить, подписать. Разграничительные документы, но Болгария посчитала себя обойденной и оскорбленной. И через месяц после подписания мирного протокола в 1913 году подняла оружие против сербов и греков. Немедленно в войну вступила Турция, Румыния, Черногория. Снова на Балканах грохотали пушки. Через месяц Болгария была разбита и стала умолять Россию, Стать посредником заключения мирного договора. Но вы прекрасно понимаете, что побежденный должен платить. И мирный договор оказался таков, невыгоден для болгар, что кайзер Вильгельм и император Франц Иосиф стали теперь патронировать Болгарию. Связь и до то ли не совсем прочная с Россией, освободившей ее 40 лет назад, прервалась. Между тем, когда смолк рудинный грохот на Балканах, это был июль 1913 года, всем в Европе казалось, что войны большой и испепеляющей снова удалось избежать. Какое счастье, что мы не можем знать нашего будущего. Ибо если бы кому-то сказали тогда, что ровно через 12 месяцев Европа взорвется войной, которая охватит ее, а потом и значительную часть соседних континентов и станет мировой, в ужасе политики, общественные деятели и народные массы не поверили бы в такую возможность. А между тем, война, война общеевропейская, в принципе, мировая, уже созрела. Созрела, как гнойный фурункул. И оставалось совсем немного, чтобы он прорвался. Вот эти противоречия, с которых я начал свой рассказ, обострились и обострились весьма. Война становилась жизненной необходимостью для дальнейшего развития, а в ряде случаев и существования крупнейших государств Европы. Островенгри, чей монарх сейчас перед нами, переживала не лучшие времена. Одна из крупнейших европейских держав, старейшая европейская монархия, была также многонациональна, как и наша. Родина И эта многонациональность, помноженная на многоконфессиональность, была миной замедленного действия, которая была готова взорвать двуединую империю. Славяне составляли три пятых населения империи, между тем, как власть была в руках австрийских немцев и венгров, не желавших делиться ею. в этой ситуации, избежать внутреннего кризиса можно было только расширяя империю и таким образом доказывая ее жизнеспособность. Но вот в 1909 году Босния, Сараево и Герцеговина стали частью империи. Что дальше? Дальше в Вене было понятно. Это должна быть Сербия. Сербия была единственным в тот момент славянским государством на Балканах, которое не скрывало своего осуждения политикой австро-венгерской элиты по отношению к славянскому населению империи, к чехам и словакам, сербам и славянцам, босницам, герцеговинцам, жителям Баната, Бачки, Крайны. И Сербия старалась быть их политическим лидером, практически откровенно говоря, что придет, придет тот день, когда Иго Габсбургов падет, и славяне будут освобождены, и объединяться под эгидой сербов. Это вовсе не вызывало восторга у императора Кайзера Вильгельма II, как потом оказалось последнего императора Германии. Дело в том, что Германия не видела своего будущего без территориального расширения. Во-первых, немцы откровенно говорили, что им досталось слишком мало колоний по сравнению с Англией и Францией. И им необходимо движение вперед, расширение территорий и приобретение колоний. Легче всего приобрести колонию в начале 20 века, это было пойти испытанным английским путем, который был усвоен и в России, и в Соединенных Штатах, и во Франции, и теперь в Германии. Построить стратегическую железную дорогу, по которой пустить поток своих товаров и войска, если это потребуется. А это потребуется, чтобы защищать интересы национальной торговли. И вот... В начале 20 века началось строительство великой железнодорожной магистрали – Берлин-Багдад. На самом деле, значительная часть этой железной дороги уже существовала. Ее нужно было протянуть теперь через внутренние районы Турции от Анкоры, нынешней ее столицы, до столицы сказочного Востока, до города Калифов, до Багдада, а из Багдада на юг, к Персидскому заливу, в город Синдбада-морехода, в Эль-Бассору. Выдвинувшись так далеко на Средний Восток, Германская империя получала возможность начать влиять на Турецкую империю, по территории которой пролегала эта дорога, на Иран-Персию, на Аравийский полуостров. А если предположить, что конъюнктура сложится удачно, и в Аль-Басору можно будет отправить германскую эскадру, а потом построить там судоремонтные, судостроительные заводы, которые будут получать в течение 10 дней а то и быстрее, в течение семи дней необходимые детали и квалифицированных рабочих из Берлина, то рано или поздно в Персидском заливе появится германский флот, который однажды может появиться у берегов Индии. И прощай, Британская колониальная империя. Вот такие планы роились в голове столь гордо посаженный на эти плечи и смотрящий своими свинцовыми глазами вглубь нордического будущего Германии. Преграды на пути этого величественного шествия западной цивилизации, как всегда подчеркивал император Вильгельм, в центр исламского мира, в центр отсталых цивилизаций была Россия, патронировавшая сербом, через территорию которых и пролегал один из участков Берлин-Багдадской железной дороги. Это та самая железная дорога, это тот самый отрезок ее, который описан знаменитой английской писательницы, автор многочисленных детективов Агатой Кристи. В ее прекрасном романе «Восточный экспресс». Если вы возьмете его текст и начнете читать, то обнаружите, что преступление в Восточном экспрессе происходит именно на территории Югославии, в которую Сербия и превратится после Первой мировой войны. Таким образом, ларчик открывается довольно-таки просто. Сербия – противник Австро-Венгрии, страна, находящаяся под протекторатом России – стоит на пути германского движения на восток на пути расширения жизненно необходимого для существования своего австро-венгрии и поэтому она должна либо покориться германскому гению либо уйти прочь лечь под сапоги австро-венгров и немцев и не мешать движению высокоразвитых цивилизаций к их возвышенной цели могла ли россия отказаться от поддержки сербии это базисный вопрос который наша историческая наука почти никогда не пыталась рассматривать ибо он затрагивал вопрос для нас супер важный из-за чего же Россия вступила в мировую войну? У России, как у государства имперского типа, были те же самые задачи, что и у Австро-Венгрии, и у Германии. Она могла существовать, пока она расширялась. Это закон существования всех империй. Тут мы с этим поделать ничего не можем. Либо мы гордимся величием, но величие требует вот таких вот жертв. Либо, если мы заявляем, что мы не хотим подобного величия, мы перестаем быть великой державой. Вот чем ужас. И с нами начинают обращаться. Я имею в виду не только Россию, а вообще любую страну, которая была великой державой, потом вдруг возымела либеральные и демократические желания стать доброй гуманной. Вот как только она от этого откажется, самали или волю развития обстоятельства того, что ослабеет, жребий ее печален, а иногда и жалок. Знаете ведь Португалию, правильно, да? Благодаря великим географическим открытиям в течение 80 лет Португалия была в 16 веке великой державой. Надломилась. Ибо ресурсов собственных было мало. Король и лучшая часть дворянства погибли во время авантюры в Марокко. И Филипп II испанский в 1580 году поглотил Португалию. Она вошла в состав испанского королевства на 60 лет. И хотя после этого в 17 веке она освободилась, Португалия превратилась, в третью степенную европейскую страну, откровенно говоря, таковой и являющейся при всем уважении к португальскому народу его культуре по сей день. И с этим, я думаю, никто спорить не будет. Ее соседка Испания пережила ту же самую трагическую страницу в своей биографии. Она была великой державой полтора века но надломилась по тем же самым причинам, что и Португалия в середине 17 века, полтора века угасала, пока наконец на нее не навалился Наполеон. Ну и после шести лет тяжелейшей освободительной войны, полтора века, то есть 19-й половину 20-го, Испания была опять-таки страной третьего класса, и возродилась исторически только у нас на глазах после 1974 года. После смерти Франка и восстановления монархии. И вот да, теперь это третья экономика Европы. То есть она вернулась себе причитающееся ей в Европе место. Но она не, уже не великая держава. Вы поняли? Вот Австро-Венгрию и Россию ждала так же самая опасность, если они не будут расширяться их экономика их ресурсы слабее чем у Германии и поэтому император Николай II и его министры очень четко отдавали себе отчет в том что Россия должна расширяться если она хочет остаться империей не на словах а на деле пример империи гибнущей уже был на глазах у всех китайская империя которые просто растаскивали европейские великие державы и США в придачу. Поэтому у России были свои интересы вмешаться во все эти конфликты, кроме просто патронирования Сербии. В стратегических планах России было аннексировать полностью Армению, находящуюся под властью Турк. Та Армения, с которой вы знакомы сегодня – это четверть этнической Армении. Та самая четверть, которая была завоевана русскими войсками при императоре Николае I в конце 20-х годов XIX века. Три четверти оставалось в империи османлисов. Никогда не знаешь, как скажется историческая судьба. Кто бы мог подумать? что вот это расчленение Армении на две неравных части в 1828 29 годах спасет армянский народ от геноцида 1915 года. Не даст турецкому правительству до конца уничтожить армян. Об этом армяне помнят по сей день. И по этой причине они до сегодня в хороших отношениях с сегодняшней Россией. Но об этом впереди у нас будет рассказ. И может быть даже не сегодня. Итак... Забрать себе северо-восточные виллоеты Анатолии, то есть современной Турецкой республики. Забрать себе не только Армению, но и трапезунт, древний римско-византийский город Трабзон, сегодня на берегу Черного моря. Вторая задача – проникнуть еще глубже в Иран. Север Ирана контролировался с 908 года по соглашению с Великобританией, которая взяла себе под контроль юго-восток Ирана. Конечно, русскому государству, русской экономике, русскому правительству хотелось выйти к Персидскому заливу, так же, как и немцам. При этом... Россия считала, ну, это чистая в политика, что она имеет к этому гораздо больше оснований. Ибо она уже замкнула свою сферу влияния вокруг Каспийского моря. Осталось только пересечь две трети Персии, вот он уже, Индийский океан. Так почему же надо себе в этом отказывать? Тем более, что это логическое продолжение присоединения Средней Азии и обладания Закавказьем. Понятно, что ни русский народ, ни персидский народ, никто не спрашивал, как он на это смотрит. Вот это в чистом виде имперская политика и геополитика, без всяких демагогических словесных покровов. И, наконец, главный приз, который обеспечит России развитие на все будущие времена, как считали в Петербурге. Константинополь и Черноморские проливы. То, о чем я уже говорил. Выход в восточную часть Средиземного моря. Появление в Леванте, в районе Суэцкого канала, на Ближнем Востоке. Огромный амбициозный план. И в его контексте защита русским императорам российской империи маленькой сербии приобретала весьма важный характер сербия по сути была единственным союзником россии и на балканах и на ближнем востоке румыния болгария греция Смотрели в сторону Вены и Берлина. В Бухаресте правила династия Гогенцоллерн-Зигмарингенов. И в Берлине правила всей Пруссии всей Германии династия Гогенцоллернов. В Софии сидел Фердинанд Саксон Кобургоцкий, царь всех болгар. Но саксон-кобургоцкие герцоги – владетельные члены Германской империи. В Афинах король Георг из Ольденбургско-Глюксбургского дома, таким образом связаны династическими узами с Романовыми, и опять-таки с Германской империей, из Дании. И хотя, казалось бы, родственная связь с Романовыми изданий, а мать Николая II, я думаю, вы помните, да, была датская принцесса, вроде бы должна была короля Георга, не случайно носившего имя Георг, как его двоюродный дядя, король английский, ориентировать его в сторону Антанты, Союза России, Франции, присоединившейся теперь к ним Англии, но нет, но нет. Политические вкусы. Тянули в Берлин и Вен. Вот и получалось, что на Балканах только Сербия и малюсенькая Черногория. Союзники и клиенты России. Ибо сами по себе без ее поддержки продержаться не могут. Сербы очень любили говорить, и у них эта поговорка сохранилась. Нас с русскими 300 миллионов. Вот этим обстоятельством и обусловились дальнейшие события. Политика сербских общественных кругов и правительства оказалась... В этой сложнейшей ситуации, когда сталкивались на Балканах интересы трех могущественных империй, Турция уже таковой, как вы понимаете, не могла быть после погрома, учиненного ей балканскими славянами, эгоистические, местнические интересы сербов затмили им политическое зрение лишили их реальной оценки ситуации. Она была в этот момент крайне необходимой и им, и всем остальным. Германию с Австро-Венгрией связывал давний союз еще 1882 года. Россия установила союз с Францией, обращенный против Германии, в 1891-1993. А Англия примкнула к нему в 1907-1908 годах. Италия, составлявшая третьего компаньона германо Австро-Венгерского Союза, заколебалась к этому времени и стала склоняться оставить своих германских партнеров, и поискать прибытка в Париже, Лондоне и Петербурге. Таким образом, в Европе происходил раскол и одновременно консолидация на две группы противостоящих государств. Сербия оказывалась среди этих двух массивных жерновов тем маленьким зерном, которая мешает быстрому вращению этих журналов и поэтому будет ими размолота. Таким образом, Россия была обречена вступиться за сербов и войти, имея собственные цель в большую общеевропейскую а в принципе мировую войну можно ли было ее избежать в этой сложнейшей обстановке единственный политик в европе который в этот момент не хотел мировой войны был николай II. Но это было не вполне по причине миролюбия императора. Он, на самом деле, был достаточно трезвый политик, извлекший определенные уроки из неудачной русско-японской войны, где он был, конечно, виноват стратегически в том, что не вполне себя отдавал отчет, что из себя представляют японцы хотя и противился доведению конфликта с ними до разрыва в 903-м. И там японцы, скорее уж, решительно приняли меры к тому, что война вспыхнула, будучи сильнее нас на Дальнем Востоке. И он извлек уроки, определенные из русской революции, вспыхнувшей в результате японской войны, которая явилась для нее массивным поводом. И поэтому отдавая себе прекрасный отчет, что Россия все еще не оправилась до конца от последствий поражения, понесенного от японцев, и от революции, он считал, что война в Европе стратегически необходимая для развития России. Тут он был тверд в своих убеждениях. Не своевременно сейчас. Россия должна потянуть время, она должна быть сейчас миролюбива, ее армии и флот не готовы. Действительно, из-за больших финансовых проблем, вызванных поражением с японцами и русской революцией, к модернизации вооруженных сил Россия приступила только в 1913 году флот, в январе 14-го армия. России требовалось как минимум четыре года. На самом деле лучше 5-6, Для того, чтобы превратить наши вооруженные силы в равноценные по насыщению современной боевой техникой того времени, средствами связи и коммуникации и созданию большего количества современно обученных резервистов. Вот этого всего можно было добиться в рамках новых военных программ для флота и армии не раньше 19-20 -го годов. Ну, наиболее оптимизированно настроенные историки писали о 18-м году. Но это уж самый такой крайний срок. А вот чтобы, знаете, вот с гарантией, это, конечно, 19-20 год. Вот после этого можно было мериться силами с немцами и с Австро-Венгрией. Но в Берлине, в строжайшей тайне, как раз тот момент, когда турки были разбиты первый раз, было принято решение искать войны немедленно. Искать войны немедленно. Почему? У развития вооруженных сил есть свои законы. Ну, не здесь их, к сожалению, объяснять, хотя это безумно интересная отрасль науки. Так вот, поверьте мне, что германские аналитики военные в генштабе в этот момент поняли, что максимум возможного развития вооруженных сил достигнут при сохранении даль дальше стратегической и экономической ситуации без расширения Германии, вот здесь ключ, вы понимаете, без расширения, выйти на новый качественный уровень развития вооруженных сил империи уже невозможно. Пока что в этот момент Германия сильна настолько, что по предположениям стратегов, о них чуть позже, она может позволить себе сражаться на два фронта с Францией и Россией и победить. Но если война сейчас не начнется, через 6 лет, ни о какой войне, как перспективе развития Германии, речи не будет. Во Франции тоже принята военная программа развития. Россия готовится ее принять. И, следовательно, они будут сильнее Германии через 6 лет. И Германия должна будет склониться перед ними. А это для Кайзера невозможно. Не тот это политик, не тот это человек чтобы перед кем-то спасовать. Его авторитет, его стремление абсолютизировать власть в империи в своих руках не позволяют ему ждать, когда наступит невозможность победить. Вот почему Германия начинает искать поводы для войны посреди, казалось бы, формального полного мира. Но самое страшное, если рассматривать историю как должно, с нравственной точки зрения, а, собственно говоря, история – это ведь изучение людской нравственности, и только по этой причине нам интересна она, и исторические герои, ибо они такие же, как мы люди, значит, обладают нравственностью, либо ее у них нет. Так вот, если рассматривать историю возникновения Первой мировой войны с самой корневой точки зрения, с точки зрения, а как же вызревает нравственная война, как люди решаются на истребление себе подобных, ни в чем перед ними не виноватых, Кроме того, что они другой национальности веры или языка. Вот как вызревает война. Мы должны отодвинуться еще на 10 лет назад в совершенно мирный в отношениях между Россией и Германией 1905 год. В центре Берлина. Из красного кирпича стояло уже несколько десятков лет здание. Германский большой генеральный штаб. Это почтенное учреждение, такое же почтенное, как генеральный штаб русской армии, располагающийся в левом крыле здания главного штаба на Дворцовой площади. Как генеральный штаб Французской республики. Британии, Соединенных Штатов Америки. Одно из управлений любого генерального штаба занято планированием войны. Там сидят офицеры в ранге от капитана до подполковника-полковника. Это военные аналитики. К ним сходится вся информация о состоянии экономики и вооруженных сил как Родины, так и потенциальных противников. Исходя из этой информации, которую добывает обычно разведывательное отделение Генерального штаба, в оперативном отделении Генштаба, это его задача планирования войны, составляются примерные перспективные планы войны на тот случай, если война будет поставлена в порядок дня. Итак, запомните, все страны имеют примерные планы войны посреди, казалось бы, полного мира и отсутствия конфликтов, которые завтра должны войной разрешиться. Предохраняются. И правильно на самом деле делают. Нельзя, чтобы война застигла врасплох. Начальником генерального штаба германских вооруженных сил в тот год был стареющий фельдмаршал граф фон Шлифтен. Интеллектуал, большой поклонник Моцарта, нежно когда-то любивший свою жену до такой степени, что когда ее не стало, он больше не пожелал связывать свою жизнь с какой-либо другой женщиной и хранивший любимой супруги память до конца своих дней и верность закончил разработку плана войны этот план предусматривал разгром франции и россии в течение 45 дней граф прекрасно знал что если военные действия перешагнут эту черту то ресурсы германии приготовленные к скоротечной войне начнут роковым образом убывать и шансы на победу стремительно стремится к нулю концепция плана была следующая первый удар наносится по франции на это отводится 30 дней, максимум 5 недель. Он исходит из того, что Россия из-за ее огромных пространств и недостаточно развитой сети железных дорог мобилизуется 45 дней. Германия мобилизуется 7, Франция 10. Создать на Западе, за Рейном, между его левым берегом и границами Франции, Бельгии и Голландии ударный кулак, почти в два раза превышающий возможности в этот момент французов. Перейти в наступление, смять французов, обойти Париж со стороны ла таким образом отсекая возможность англичан оказать помощь французам, если таковое будет возможно если Франция и Англия сблизится до такой степени, заставить французскую армию сложить оружие, капитулировать Париж, после чего по великолепным немецким дорогам победоносные дивизии двинутся на восток, где в течение 45 дней австро-венгерская армия будет сдерживать русского белого медведя. Но в Берлине прекрасно понимали, что армия Франции Иосифа победить русских не сможет, только удержать, пока немцы будут громить Францию. И вот в тот момент, когда двуглавый германский, простите, австрийский орел будет уже истекать кровью в когтях русского медведя, орел германский одноглавый, повернув свой взгляд с запада на восток, воспарит. И с неба падет на русских. И совместными германскими усилиями русские будут повержены в следующие 30 дней. Германия восторжествует. И наступит пакс германикум. Германский мир в Европе. Вся возвышенная риторика, которой я пользовался сейчас, заимствована из пропагандистской немецкой литературы предшествующий 1914 году и далее издававшийся и в 14, 15, 16 годах. Почему граф Шлиффен так уверен, что он уложится в 30 либо в 40-45 дней? Да потому что он решил, что бронированный германский кулак ударит по французам через территорию нейтральной Бельгии. Бить, как положено порядочным людям, через французско-германскую границу Шлифен не хочет, ибо он прекрасно знает, что 30 лет французы укрепляют свою границу с Германией, не желая повторения позора франко-прусской войны, катастрофы под Седаном. И что если начать наступать, как положено, порядочным людям через франко-германскую границу, германские войска завязнут, темп наступления будет сбит, а потери будут очень велики. И победа будет более чем проблематична. Так устремимся же к славе и победе через Бельгию. Там нас никто не ждет, и французы оттуда нас не ждут. То, что бельгия это небольшая европейская но очень богатая страна нейтрально с момента своего рождения ее учреждение в 1830-31 годах она выделилась тогда из нидерландского королевства было подкреплено международным соглашением подписанным англией Францией, россии Австрией и Пруссией о вечном нейтралитете Бельгии, о том, что она никогда не будет участвовать ни в каких военных и политических союзах, и ее территория никогда не будет территорией войны. Свежа еще была память о битве Приваторлоу. Оно-то в Бельгии, недалеко от Брюсселя. Когда Пруссию сменила Германская империя, подпись под Трактатом о нейтралитете Бельгии была, естественно, обновлена, теперь уже от имени Германской империи. Но, боже мой, какие мелочи, какая-то подпись, пусть даже германского императора. Ведь это был мой дедушка, рассуждает кайзер Вильгельм. Мир праху его. Он был рыцарь, он был благороден. Но тогда были другие времена, другие нравы. Теперь век практицизма. Век реализма. Мы можем быть благородными со своими друзьями, со своими единомышленниками. Но зачем нам быть благородными с какими-то посторонними нам бельгийцами? Вот так. Посреди полного мира. Понимаете, да? Не имея вообще никаких спорных мельчайших проблем с бельгией начальник генерального штаба предлагает императору своему совершить международное преступление которому оправдание быть не может распорядиться вот как пешкой которую сшибают с шахматной доски судьбой целого народа только потому что его страна и этот народ стоят на пути величия Германии, ее народа, ее империи, ее императора. И император утверждает этот план. Вот, друзья мои, настоящая проблема, которая должна по-настоящему волновать историков. Как? Не разбойник с большой дороги, не сын австрийского таможенника, недоучка с гипервоспаленным самолюбием, не сын деревенского кузнеца и учительницы из итальянской деревни. С ними понятно плебеи, провинем рвущиеся наверх, и поэтому ничего не жалеющие ради собственного величия мелкие людишки Мещанского безбрежного моря. Нет, это аристократ. Это образованный, рафинированный человек, ценитель искусства, любящий муж и мужчина верной памяти любимой женщины. Вот как такой человек может позволить себе Подобное грехопадение. Ибо иным словом, то, что предложил граф Шлиффен, назвать нельзя. По императора Вильгельма мало находится положительных эпитетов, ну уж такая личность, простите, была. Но граф Шлиффен производил всегда впечатление гораздо более этического человека. И вдруг вот так. Стоит ли после этого удивляться тому, что сделал Адольф Хитлер? Рыба гниет с головы. Если элита общества позволяет себе аморализм, то что же взять с этих-то? с миллионов миллионов и еще раз миллионов мещан и обывателей еще и среды вышли и гитлер и муссолини и многие вам хорошо известные другие политические деятели 20 века с них то что взять народ всегда равняется повышен они а же эталон вот какова ответственность элиты и элита, увы, редко над этим задумывается. На словах-то она понимает эту ответственность, а на деле считает, что практические результаты гораздо важнее нравственного здоровья и своего, и своей нации. Вы понимаете, что до войны было 9 лет. А она уже была предрешена. Вот в той форме, в которой она началась. Таким образом, когда вы сталкиваетесь с явлением фашизма и нацизма, вы должны осознавать, что почва для них была взрыхлена, обработана, и семена были посеяны гораздо раньше. И проклюнулись они именно. В Первую мировую войну. Вот тогда бесчеловечный облик разлагающейся цивилизации вышел на поверхность. Поистине, когда это понимаешь, можно начинать читать и осознавать великий труд Освальда Шпенглера «Закат Европы». Ибо история идет рука об руку с философией. И по-другому, без помощи философии, без поддержки веры, осмыслить свой материал, увы, не может. Таким образом, главные участники надвигающейся катастрофы, те, от кого зависело, чтобы она разразилась, нравственно, были давно уже к ней готовы. На их фоне император Николай II с его осторожностью выглядит гораздо более приемлемой фигурой, чем его двоюродный брат Вильгельм II или император Австрии Франц Иосиф. Казалось бы, Почтенный старец. Кому, как не ему, было бы обладать государственной мудростью. Он на престоле был с 1848 года. Он был патриархом европейских государей. Но, увы. Увы и еще раз увы. Франция и Англия, о которых я почти не говорил, внутренне также были готовы к войне. Для Франции это было в первую очередь реабилитация после позора франко прусской войны. Возвращение Эльзаса и Лотарингии с мясом и кровью, отторгнутых Бисмарком у Франции по позорному франкфуртскому миру. И ослабление слишком сильной и слишком опасной соседки Германии. До Великобритании. Война становилась необходимой, так как Германия не скрывала своего желания вырвать из рук британцев трезубец Нептуна, овладеть мировыми морями и океанами, и построить свою империю, над которой не будет заходить солнце, как не заходило оно над империей британской. Обратите внимание. Снова перекличка с идеями нацистов, фактически уже взращенных в Германской империи. Даже российская составляющая нацизма уже цвела пышным цветом. Молодому человеку, рожденному подданному Франции Иосифу и пошедшему сражаться под знаменами Кайзера, когда война разразилась, Почти ничего не надо было придумывать. Идеи превосходства арийцев, а следовательно германцев над другими народами, уже цвели на почве Германии и Австро-Венгрии. Им отдавал для дань крайне правые мыслители и публицисты и в Англии, и в скандинавских странах, и на том берегу Атлантики. И даже находились желающие доказать, что они тоже арийцы. На цветущих берегах сены и древнего Тибра. Поистине это заразная болезнь. Шовинизм и национализм, помноженные на великодержавие, толкали Европу в пропасть мировой войны. И вот в этой безумно сложной, чудовищно опасной обстановке, сербские националисты затеяли свою собственную маленькую политическую игру. Они решили отомстить Австро-Венгрии за аннексию Боснии и Герцеговины, Напомнить, что они с этим не согласны. Нам кажется, что террористы безумны только сегодня. Поверьте, террористы безумны всегда. Ибо результатом террора являются только кровь. И ничего другого. И в нашем случае, который мы рассматриваем сегодня, кровь, чудовищных размеров подпольная революционная организация ну во всяком случае революционерами они себя точно считали млада босна вынесла смертный приговор наследнику императора франции иосифа эрцгерцогу францу фердинанду и решила его осуществить чтобы тем самым Плюнуть в лицо Габсбургом. И показать им, что маленький, но и сербский народ знает себе цену. И будущее за ним, а не за империей Габсбургов. Понятно, что и вдохновлял пример наших народовольцев, американских и немецких и итальянских анархистов, которые тоже время от времени осуществляли теракты против. Главы государства у себя на родине. Франц Фердинанд был бездетен, женат магнатическим браком на чешской графине. И таким образом находился, как ни странно, в сфере влияния прославянских интересов. Дети от этого брака Унаследовать престол не могли, но Франц Фердинанд считал, что империю нужно реконструировать, предоставив хотя бы части славян, хотя бы родственным через жену чехам, а может быть и более чем чехам, равные права с немцами и венграми. И вот этого человека они решили убить. Воистину террористы это кроты. Они живут в подполье, они слепы, как все подпольщики, и они не понимают подлинных перспектив для собственного народа. Конечно, и Австро венгры были не подарок. Франц Фердинанд в конце июня 1914 года отправился в Сараево, столицу Боснии и Герцеговины, Возглавить маневры австро-венгерской армии у границ Сербии. Само по себе это было провокацией. Ибо он прибыл в Сараево в день сербского национального траура. В день памяти битвы на Косовом поле. Это то самое Косово, которое теперь аннексировано в пользу албанцев. Да-да. Никакие албанцы там, естественно, до 20 века не жили. Это была территория Великой Сербии. И там, на Косовом поле, в 1389 году, король Сербии Лазарь Великий сразился с султаном Бахмудом. Битва была... Неудачно для сербов, несмотря на то, что герой сербов Милош Шабренович поджертвовал собственной жизнью, под видом изменник. Он проник в ставку султана, добился аудиенции и заколол его мечом в разгар сражения. Но даже это не спасло сербов. Эта битва кончилась полным поражением и началом подчинения Сербии туркам. По сей день этот день день национального траура, день скорби. И можете себе представить, как больно сербам, что теперь они не могут приехать на Косово поле свободно. Появление австро-венгерского эрцгерцога именно в этот момент в столице, недавно захваченной, а аннексия-то всегда, узаконенный захват Боснии-Герцеговины Действительно оскорбляло чувство сербов. Но думать головой им было сложно. Они, как все наши братья славяне, думают сердцем. А головой думать все-таки надо, согласитесь. И наивно рассуждать, что если они исполнят свой приговор над наследником австронгерского престола, и что это не вызовет никаких последствий для сербов, было бы более, чем наивно. И тем не менее, говорил принцип юноша, расстрелял из своего револьвера и эрцгерцога, и его жену, когда они ехали по улицам Сараева в открытом авто, как и полагается державным персонам. Фотография этого автомобиля и его подушки, сиденья, изрешеченные этими пулями, обошла все европейские газеты. Возмущены были все. Россия первая принесла свое соболезнование австро-венгерскому государю. Николай Александрович несколько наивно, определенная доля такого благородного, наивного состояние ему было действительно присуще, несмотря на весь опыт уже правления и жизни, полагал, что претензий к России после этого быть не может, а главное, что и повода для конфликта какого-то крупного быть не может. И Франция, и Англия, то есть вся Антанта скорбела вместе с австрийским двором. Но совершенно по-другому мыслилась в Берлине и в Вене. В Вене, после того, как первый шок прошел, имперское правительство было занято вопросом, что сделать с сербами. Самую спокойную позицию к его чести занял император Франц Иосиф. Но венгерские министры требовали крови сербов да и частью австрийских тоже вставал вопрос удобно ли а главное даст ли это искомый результат можно было разрешить только одним способом обратившись к старшему партнеру таким образом судьба будущего Решалось не в Вене, в конечном счете, а в Берлине. И как в 1905 году, не дрожащей рукой, он утвердил предложение графа Шлиффена, так и ныне, хотя и по размышлению, но не дрогнув сердцем, Вильгельм предложил Австрии идти на обострение конфликта и, если получится, довести дело до войны с сербами и горе побежденным. Вот в этот момент, вы понимаете, да? Император и его министры посчитали, что повод для войны – казус белли. Найден И формально право на их стороне. И противник слаб. Россия не готова. Франция без России не выступит. Россия в поддержку сербов не сможет выступить. Значит, мы разделаемся с сербами. Мы им голову отвернем, как курице. И вся Берлин-Багдадская дорога будет наша. И империя Гавсбургов увеличится, и перережем кусочек болгарам, которые потеряли год назад от сербов, и паг с германикум приблизится максимально. И мы можем запустить свои когти в нежное тело Европы и Азии, и они будут нашей добычей. И как сладко ощущать, как трепещет добыча в твоих железных перстах. Никогда не сбрасывайте эмоциональное состояние со счетов, исследуя мотивы поведения политиков. Они люди такие же, как и мы с вами. Значит, им присущи все человеческие слабости, но иногда и человеческие достоинства тоже. Хотя, честно говоря, быть политиком и оставаться нравственным человеком практически почти невозможно. Берлин благословил Вену. Но нужно было ждать удобного момента, когда Антанта будет хотя бы частично парализована в своей реакции на ультиматум сербам. Расписание деятельности глав государств европейских уже тогда было хорошо известно. Оно не являлось тайным. В середине июля Россия должна была принимать президента Французской республики Раймона Пуанкаре. Это родной брат знаменитого французского физика Нобелевского лауреата. Оба брата были очень талантливы, но каждый в своей области. Понкаре, лагер называли его во Франции, Понкаре война. Он был яростным сторонником реванша, войны с Германией, возвращения Ильза Салатаринги и тем самым возрождение в полном объеме великодержавного величия Франции. Два французских броненосца, Франс и Жан Барт, Прибывают в Кронштадт в середине июля. Президента Франции везут в Петербург, и звуки марсельезы, революционного гимна, ставшего гимном республики, гремят над гранитными берегами Невы. По ответам доносятся величавый русский гимн Божий царя храни. Энтузиазм охватывает население нашей столицы. После этого президент едет в царское село, потом вместе с императором в Красное село на маневры императорской гвардии. 66 тысяч лучшего отборного войска маневрируют на глазах у двух глав великих держав. Русская гвардия парадным маршем проходит перед своим императором и президентом Франции. Красное село сейчас это... Район Большого Петербурга. И там, на торжественном обеде, президент и император провозглашают тосты в защиту мира. Но при этом президент добавляет, но мир не любой ценой, а мир величественный, мир свободный от унижения. Звон бокалов, аплодисменты. На третий день французский президент прощается с русским государем и отбывает на родину. Ровно через 12 часов австро-венгерский посол в Белграде вручает сербскому правительству ноту ультиматума. Каждый пункт ультиматума составлен и продуман таким образом, чтобы сербы его принять не могли ни в частности, ни в целом. Каждая строка ультиматума унижает национальное достоинство. Ни один уважающий себя народ, ни одно уважающее себя правительство не могут подписаться под принятием такого международного предъявления. Вена постаралась. Она рассчитывает на то, что сербы не примут ультиматума, и война. На размышление дано двое суток, 48 часов. Немедленно ознакомившись с ультиматумом, сербское правительство по телеграфу экстраординарно пересылает его императору Николаю II. Россия должна высказаться. Не с легким сердцем государь читал этот унизительный для национального достоинства любого народа документ. Но он прекрасно понимал, что ничего другого, кроме как предложить принять этот ультиматум, он посоветовать не может. Нет, он вызвал министров. В особенности он совещался с министром иностранных дел Сазоновым, с военным министром Сухомлиновым. И Сазонов четко дал понять, что только лишь принятие ультиматума другого выхода нет. Даже Сухомлинов, при всем его гипертрофированном оптимизме и желании делать карьеру дальше, он был ужасный карьерист, хотя и не бездарный человек. Даже он не осмелился советовать защитить в этой ситуации сербов, понимая, что наша армия и флот не готовы. Фатально пока что не готов, И поэтому в Белград была отправлена телеграмма с предложением, как это не печально, ультиматум принимать. Так кончились первые сутки кризиса. Шла вторая половина июля 1914 года. Получив эту телеграмму, сербское правительство спешно собралось и заседало непрерывно. Они начали постатейно принимать ультиматум, ожесточенно дискутируя, рыдая в ряде случаев. Они попирали собственное национальное достоинство, собственное честолюбие. Это была расплата за близоругую политику. За то, что, зная о существовании террористических подпольных групп, они ничего не сделали, чтобы их нейтрализовать. Они приняли все пункты, кроме одного, одного из самых унизительных. По этому пункту австро-венгерские следователи, ведущие дело по поводу убийства эрцгерцога Франца Фердинанда имели право пребывать на территорию Сербии, вести здесь, в Сербии, следственные действия, задерживать всех, кого они подозревают, и депортировать их для допросов и следствия в Австро-Венгрию. Поверьте, ни одна уважающая себя нация такого терпеть не может и не должна. И остальное это было унизительно. Но это было уже совсем невозможно. И когда явился австро-венгерский посол, ему было сообщено, что вот все пункты приняты, кроме этого, дайте еще 24 часа. В ответ, не говоря ни слова, он вручил сербскому премьер-министру в глазах всего правительства документ, ноту. Повернулся, не говоря ни слова, вышел и стал спускаться вниз по лестнице. Сербские министры, сгрудившись вокруг премьера, начали читать ноту об объявлении войны. Когда они прочли до конца, они послали немедленно вернуть посла Австро-Венгрии, но его уже не было в здании правительства. Он сел в авто и уехал. Послали в посольство Австро-Венгрии. Вот тут выяснилось, что оно уже пусто. За два дня все архивы были вывезены, либо сожжены. А посол на автомобиле уже переехал мост через Дунай. На той стороне Дуная, на левом берегу, была Австро-Венгрия. Война. Через два часа австро-венгерские войска были уже на берегу Дуная. Вечером их тяжелая артиллерия Открыла бомбардировку Белграда. Значительная часть австро-венгерской армии Перешла сербскую границу на западе И вторглась в территорию королевства. Выдержать в одиночку Сербия не может. Спешная телеграмма в Санкт-Петербург. Помогите! Теперь надо принимать решение. Императору Николаю. Если помочь, это значит война. Можно не помогать, не помогать. Соблюсти национальную выгоду. Но мы действительно не готовы к войне. Но что значит соблюсти национальную выгоду в данной ситуации? Это значит, что все договоры и соглашения, подписанные в свое время с сербами, клонящиеся к защите России их независимости, обращаются в бумажку. Будет запятана честь России. А честь, вы знаете, это прекрасно, теряется один раз. И восстановить ее... Практически для государства очень трудно, почти невозможно. Надо приложить геркулесовые усилия. И где гарантия, что потеряв честь и поставив себя в положение державы, с которой нельзя иметь договорных отношений, Россия через полгода или год не будет поставлена перед новым кризисом, открытым кризисом в австро или Германии в котором придется собственные интересы отстаивать, жизненные, и где гарантия, что та же Франция, видя, как Россия повела себя в вопросе с сербами, захочет ее поддержать. Император Николай предпринял попытку решить конфликт, не прибегая к войне. Еще раз подчеркну, его миролюбие в данной ситуации было не столько концептуальным, Хотя как христианин православный, и мы это увидим еще, он действительно был очень озабочен моральной ответственностью, которая падет на него, если он согласится на войну. Но в первую очередь как политик, понимая, что Россия к войне просто-напросто еще не готова.